Салю, это подкаст «Come Together», и здесь мы говорим о редких, ярких и горячих книгах, глубоко погружаясь в контекст. В этом сезоне мы обсуждаем книги, которые основаны на реальных событиях, и каждая из них — это настоящее путешествие. Итак, один выпуск, одно путешествие, никакой скуки и много, очень много мыслей. Думать, мне кажется, сегодня это... Особенно сексуально. А вам? Поехали. Книга, о которой мы сегодня поговорим, начинается очень странно. 11-летняя девочка пишет завещание. В квартире, где она находится, остались только стены, старый шкаф, который не годится даже на дрова, и малюсенький столик. Здесь нет ни стульев, ни кровати, ни даже одеяла, только пара грубых подстилок и портреты вождей. Их продавать нельзя, за это святотатство расплатишься жизнью. Шесть дней назад девочка последний раз видела еду. Это был кусок тофу, который она очень любила. Она купила его на 15 вон, оставленных перед отъездом матерью. Последние деньги для семьи из трех человек. Потом девочка пыталась сварить суп из найденных на балконе сухих листьев репы. Но этим, конечно же, сыт не будешь. Мама должна была вернуться четыре дня назад. Но ее все еще нет. Мама обещала принести еду. Еды тоже нет. Есть только чудом непроданные блокнот, и карандаш. Девочка пишет завещание и засыпает, уверенная, что не проснется. Вы можете подумать, что речь идет о фантастической истории или о сюжете из давних времен, но нет, это конец 90-х годов прошлого века. Спящая на полу девочка совершенно реальна. Через 15 лет эту девочку будут звать Эн Сун Ким, и она напишет книгу, которая немного изменит мир. А спустя еще несколько лет, в 2022 году, мы с вами начнем путешествие в эту книгу. Сегодня у нас будет необычный выпуск. А знаете, в кино есть такое понятие, как параллельный монтаж. Это когда герои находятся в разных точках, может быть, даже на разных концах Земли, но монтаж чередует кадры. Вот первый герой бежит по Парижу, вот второй герой бежит по Питеру, и кажется, что еще немножко, и они встретятся вот уже прямо сейчас. Такая иллюзия телепорта. Но нет, они очень-очень далеко, и только параллельный монтаж позволяет нам наблюдать за ними одновременно и видеть всю картину целиком. Сегодня мы будем изучать нашу историю именно так. У нас есть одна основная книга — Одна книга, ну назовем это методичкой, и множество маленьких историй, с ними связанных. Мы будем переключаться между ними, чтобы посмотреть, что на самом деле происходит, чтобы увидеть всю картину целиком. И постараемся быть сразу везде, ничего не пропустить, потому что нам предстоит сложное, опасное, но очень захватывающее путешествие в одну из самых страшных точек мира. Итак, место действия – Северная Корея. Первый герой – книга «Побег из Северной Кореи. На пути к свободе». Автор – Эн Сун Ким. Первый кадр мы увидели. Теперь давайте взглянем на второй. Пхеньян, столица Северной Кореи. Над типовыми панельками, напоминающими упавшие коробки в магазине убы, возвышается она. Металлическая фудзиама. бетонная пирамида Хеопса, храм коллективизма с большой буквы и общего блага, тоже, конечно же, с больших. Сооружение высотой в 330 метров протыкает треуголкой небеса над городом и выглядит так, словно инопланетяне прилетели в Северную Корею еще в 87-м, а теперь пьют змеиный самогон где-то в трущобах. Сто с хвостиком этажей делают это здание очень заметным. Оно, возможно, даже получило бы почетное место в международном рейтинге высоток, если бы было достроено. Увы, кое-что пошло не так. Поднимите голову вверх, перед вами гостиница Рюген, самый огромный и бесполезный недострой в мире. Все-таки в книгу рекордов Гиннесса северокорейский пафос попал. Правда, стоит ли гордиться такими победами? Впрочем, для народа ее строительство действительно было событием. Вот что пишет Энсун. «Я всегда буду помнить путешествие в Пьяньян, нашу столицу». Мне тогда было девять лет. Мы ездили втроем. Я, папа и Кэмсун. Волшебное путешествие. Хоть у нас и не было еды. В Пхеньяне нет небоскребов, но зато мы видели строящуюся гостиницу. Она уже достигала 150 метров в высоту. Эта гостиница задумывалась как гордость, а удалась исключительно как метафора. История ее такова. В 1987 году Южная Корея отгорохала отель Стэнфорд в Сингапуре, и КНДР решила показать, что южане в архитектуре, в общем-то, ничего не понимают. Планов было громадье, самая высокая гостиница в мире, да чтобы шесть этажей внизу вертелись, да чтобы страх он нагоняла и трепет внушала, конечно же. Денег, правда, на такие планы не было изначально. КНДР использовала все, даже пыталась заманить иностранных инвесторов обещаниями открыть казино и ночные клубы в гостинице, что, в общем-то, не очень-то соответствует идеологии партии. Денег подсобрали, но, к сожалению, из своих карманов. Гостиницу почти построили. Она должна была открыться в 89 году. Но сначала кончились деньги, а потом строим материалы. А в 1991 году и дружественный Советский Союз. Финансовый кризис превратил великий замысел в груду бетона посреди Пхеньяна. 2% от ВВП КНДР. Это ну, примерно 750 миллионов долларов. Они просто улетели в трубу. К столетию Кимрсену сделали еще одну попытку возродить проект, остеклили, облагородили территорию и снова все встало. Казалось бы, тут и сказочки конец, но что делать дальше-то с этой махиной, которая гниет на виду у всего мира? Ну не сносить же ее гордость национальную. Решение было найдено. Несколько лет назад на недострое установили гигантские краны, которые теперь вечерами транслируют цвета партии и вдохновляющие правильные лозунги от нее же. Фактически это такой... 300-метровый труп здания с эффектно завязанной патриотической ленточкой поверх. Кстати, с электричеством у Северной Кореи большие проблемы. И с 11 вечера до 8 утра для людей его попросту не существует. Однако Рюгон сияет по-прежнему. То ли лампочка, то ли издевка. Или Министерство правды по Оруэллу, хотя по поскреби по сусекам, и не только в КНДР его найдешь. Конец второго кадра. Кадр третий. Школа. Когда-то героиня в нее ходила, но сейчас, лежащая на полу, она размышляет о том, что нельзя посещать школу в той одежде, которая у нее есть. Это навлечет беду на ее семью. В школу нужно приходить в приличном виде. Ровно в семь часов мы размеренным шагом шли в школу, рядами, класс за классом и пели песни в честь наших вождей. Даже если мы малы, наш дух велик, мы всегда будем готовы служить генералу Ким Чен Иру. Наконец мы собирались в классной комнате, где всегда начинали день с чтения в тишине. Обычно мы читали рассказы о юности Ким Чен Ира, следовало подчерпнуть из них примеры хорошего поведения. А еще нужно постараться заслужить местную награду, звездочку. Правда, вручают ее больше не за успехи, а за взятки преподавателям. Также раздаются и должности в классе. Отец какого-то мальчика сделал учительнице несколько указок, и мальчик становится кандидатом в старосты. Выборы, конечно, свободные, но вот кандидат всегда один. Внешний вид всегда должен быть приличным. А для особенных случаев нужна особенная одежда. Что такое особенный случай? Это, например, публичная казнь. Детей снимают занятий, выстраивают в шеренги и ведут на площадь. Показывать, как сильно нужно любить родину. И что бывает с теми, кто любит неправильно. Сначала родина, а потом человек. И не важно, если человеку нечего есть. Вот на площади перед нами мужчина – который догадался снять бронзовые буквы с таблички, где упоминался вождь, чтобы продать их на металлолом. Это последний день этого мужчины. Дети возвращаются к занятиям. Следующий урок – изучение идеологии Чучхе по рассказам из жизни вождя. Чучхе. Смешное слово, если произносить на русский лад. Хорошее слово, если переводить дословно, получится что-то вроде «самобытность». Очень страшное слово, если посмотреть, как именно его применяют. Страны, построенные на страхе, всегда действуют через оправдание высшим благом. Чаще всего в качестве высшего блага выступают две вещи – это либо Бог, либо национальная идея. Часто одно исключает другое, и вот, например, в КНДР за обладание Библией можно сразу уехать в тюрьму. Национальная идея – это всегда ответ на вопрос, почему мы лучше, чем они. Для человечности в национальных доктринах места обычно не остается. Нелегко как-то вершить кровавые великие дела, если проповедуешь людям гуманизм. Поэтому основные инструменты влияния сводятся к нескольким тезисам. Я поскребла, почитала, и у меня получилось таких 10 универсальных штук. Вот они. Мы – лучшая нация. Мы – исток человечества. Без нас и нашей истории не было бы других стран. Наша культура уникальна и самодостаточна. Нам нужно хранить свою самобытность. Мы все можем сами, и нам не нужен мир. Мир нас не понимает и обижает несогласные предатели и недостойные предатели и недостойные не люди с нелюдьми можно делать все что хочется все совпадения конечно же случайны но если вы обратите внимание на то как именно строятся эти тезисы то это очень сильно напоминает лестницу последовательное создание ненависти в дополнение к тезисам обычно выбирается один-два основных врага нации, чтобы было кого обвинять в бедах. В случае с КНДР это США и Южная Корея, конечно же. Как правило, такие доктрины пишутся вождями и потом подаются на разный лад в формате то легенды из жизни вождя, то официальных версий истории, то полноценных государственных библий, на которые незаконно даже чихать. Если изучить хотя бы несколько таких государственных библий в разные времена, созданных разными диктаторами, можно заметить немало общего. Ну, вы, конечно же, знаете о гитлеровской майнкампф Книга жуткая и безумно скучная, <laughs> уверяю. Но, в общем-то, кого это волновало, да? В Германии ее выдавали даже молодоженам после свадьбы вместо Библии. Но давайте возьмем другой, менее ä, популярный и массовый пример. Вряд ли вы слышали о Рухнаме, созданной туркменбаши Салармуратом, первым президентом Туркмении. Итак, посмотрим по тезисно на примере Рухнамы и проверим, правильно ли я нашла основные столпы подобных книг. Почему туркмены лучшая нация? Потому что благословенны Аллахом и наделены вдохновением и цельностью. Почему туркмены – исток человечества? Потому что турк-иман – это родом из света. Почему без туркменов и их истории не было бы других стран? Потому что 5000 лет назад Агус-хан стал прародителем 24 туркменских племен, и они потом выросли в 70 государств. Мы не будем сейчас устраивать факт-чек и пытаться разобраться в том, где здесь правда, где здесь вымысел, и вообще как-то комментировать все эти идеологические книги, потому что дело это небезопасное и неблагодарное, давайте смотреть на это исключительно как исследователи, а как на некий, некое явление, которое мы можем наблюдать в разных культурах, симметрично. И так далее, и так далее, и так далее. Эта брошюра «Рухнама», сплошь состоящая из философии Басин, позиционировалась так же, как и «Майнкамф». Каждый житель страны должен был изучать ее в школе, читать на работе и дома, а заключенные перед освобождением из тюрьмы должны были давать на ней клятву. В честь книги месяц сентября был переименован Туркменбаши в Рухнаму, а суббота в Рухгюн – духовный день, в который все обязаны изучать его творение. Вы можете подумать, что это, наверное, какая-то очень лохматая средневековая история, но книга Рухнама была написана в 2001 году. В 2001 году! <рех> Рухнама была бы актуальна до сих пор, но Туркменбашиньезов умер, и его место занял Гурбангул и берды Мухаммедов. Теперь в школах изучают уже его публикации, в числе которых «Чай, лекарства и вдохновение», «Стремительное поступь скакуна» и «Сияющие шаги благополучия». Ну, посмотрим, что будет дальше. 19 марта этого года он отошел от дел, передав страну сыну. Вернемся к Чучхе. Что это такое? Здесь нам поможет наш второй герой. Книга Чучхе «Моя страна, моя крепость» под авторством Ким Чен Ира и Ким Ир По ней человек властелин мира и хозяин своей судьбы. Но при этом народная масса главнее личности. Равенство не предусмотрено. Чтобы установить общенародную и всегосударственную систему обороны, надо вооружить весь народ и превратить всю страну в крепость. В отличие от капиталистической экономики, стремящейся к прибыли, главной целью социалистической самостоятельной экономики является удовлетворение потребностей страны и населения. Чтобы выработать правильный взгляд на революцию, требуется обязательно положить в основу воспитания чувство беззаветной преданности вождю. Чучхея родилась как ответ идеологии СССР. С начала своего существования, то есть с 1948 года, КНДР заявляла, что исповедует марксизм-ленинизм, но Ким Ир Сен не очень-то хотел всеобщего счастья. Он хотел счастья именно для КНДР и немножечко для себя. Пока в СССР начиналась хрущевская оттепель, Ким Ир Сен начал сепарацию. От СССР. Впервые термин «чучхе» прозвучал в речи Киммерсана в декабре 1955 года. В своем выступлении он говорил, что необходимо подчеркивать национальные традиции, вывешивать картины корейских, а не советских художников, изучать корейских поэтов, а не Пушкина и Маяковского, и описал все это выражением «установление чучхе». В середине 60-х идеология оформилась, и, кстати, не без помощи выпускника МГУ. Сначала Чучхе позиционировалась как версия марксизма, но через несколько лет уже заявляла себя как уникальную самостоятельную идею. А дальше начались исторические находки, подтверждающие уникальность нации. Я обожаю это, просто послушайте это замечательно. Вот что пишет историк и кореевед Андрей Илоньков. В наиболее яркой форме эта тенденция проявилась в начале 90-х, когда северокорейские археологи открыли, в кавычках, гробницу Тангуна. По корейской средневековой легенде Тангун, сын небожителя и медведицы, был основателем первого корейского государства Древний Чосон и жил около 5000 лет назад. Археологи объявили, что найденное ими могила, более или менее подходящая по датировке, есть не что иное, как место упокоения самого Тангуна, что, по их логике, доказывало справедливость заявлений о пятитысячелетней истории корейского государства. Важно было и то, что могилу эту открыли в кавочках в Пхеньяне подтвердив таким образом пропагандистские лозунги о том, что именно нынешняя северокорейская столица, а вовсе не Сеул, исконный центр всего корейского. Параллельно с этим северокорейские ученые заявили об открытии Тедонганской культуры. Археологам других стран она неизвестна. По их утверждениям, она была одной из величайших культур ранней древности и по степени своего развития была равна Древнему Египту и Месопотамии. Теперь Северокорейским школьникам объясняют, что их страна является одной из пяти колыбелей человеческой цивилизации. Вот такая вот Чучхэ. Очень похожая во многом на Рухнаму и Майнкамф. Но как бы ни крепка была идеология, книжками страну не прокормишь. Следующий кадр. Бедная жизнь семьи Энсун скатывается в крайнюю нищету стремительно, так же, как и у всей страны. За развалом СССР и потерей снабжения от Москвы приходит еще и наводнение. Урожая нет. Государство не предоставляет еды даже средним партийным служащим, что уж говорить о народе. Работа есть, но она не приносит еды. Вся провизия уходит на благо верхушки партии. Вариантов у людей становится Два. Или воровать еду, за что можно попасть в трудовой лагерь, или попытаться сбежать. По словам Инсун, большинство людей из Северной Кореи бежали именно из-за голода, а не потому, что не были согласны с политикой. Они были более чем согласны. Пропаганда, убедившая людей в том, что вождь может даже предсказывать погоду, свое дело явно знает. Люди, годами живущие в проголодь, доносящие друг на друга, до сих пор уверенные в том, что существует Югославия и ГДР, при этом абсолютно влюблены во власть. Это просто взрывает сознание. Энсу описывает эпизод смерти Киммерсана. Это случилось, когда ей исполнилось 8 лет. В дом пришел некто Иминбан, человек, который является наблюдателем за конкретным районом, и наказал включить телевизор. По всем каналам передали трагическую новость. Для людей это стало шоком. Как Бог может умереть? Когда Матин Сум, заплаканная, пришла с работы, она рассказала, что одна ее коллега расстроилась так сильно, что умерла от сердечного приступа прямо на месте. По данным международных СМИ, на похоронах присутствовало 2 миллиона человек. «Представим такую нарезку кадров», всплывает титр. «Северная Корея». На фоне благовоспитанных детей в красных галстуках, широко улыбающихся партийных работников и современного научного центра в виде атома появляются следующие слова. «Запрещен интернет». Компьютеров почти нет. Их надо регистрировать в полиции». У всех компьютеров своя операционная система, которая рандомно делает скриншоты и складывает их в неподвластную юзеру папку. Машины есть только у верхушки. Люди ездят на лошадях и ржавых телегах на угле. Продукты до сих пор по карточкам. Декорации благополучных домов стоят вдоль рельсов, по которым ездит поезда с иностранцами. Тюрьма. За Библию. Детей снимают с уроков и ведут на публичную казнь вместо занятий. Женщины, чтобы сбежать из Северной Кореи, добровольно продают себя в рабство в Китай. Фактически, именно последнее произошло с Сэн Сун и ее семьей. Я не буду рассказывать вам всех перепяти их пути, все же я очень хочу, чтобы вы прочитали эту удивительную книгу, она вас безумно увлечет. Не ищите в ней, пожалуйста, высокой художественности и тайного смысла. Отнеситесь к ней как м, к откровенному разговору с кем-то, чью жизнь вам сложно себе представить. Эта книга, она как замочная скважина. Через нее равно видно как кошмар, так и надежду, потому что Энсон вырвалась и вместе с матерью и сестрой, и если она после всего этого верит в то, что две кореи однажды станут одной то и нам стоит верить, что закончится может любое мракобесие. Есть еще одна книга о побеге Северной Кореи. Она называется «Побег из лагеря смерти» автор Блейн Харден. Я не рассказывала вам о ней, потому что еще не читала ее. Она следующая в моем списке. Уникальность этой книги в том, что в ней описана история единственного человека, который смог сбежать из трудового лагеря номер 14. Ни до, ни после него этого никому не удавалось. Но кроме этого, подумайте только, он был рожден в этом лагере. До 23 лет он даже ни разу не пробовал жареной курицы. Официально в КНДР никаких трудовых лагерей нет. Конечно же. Неофициально, по данным правозащитников, там содержится более 200 тысяч человек. Многие проживают там всю свою жизнь. Когда читаешь такие книги, очень хочется верить, что это какая-то ошибка. Преувеличение или хорошо продуманная история, все что угодно. Потому что практически невозможно объяснить себе мотивацию людей, которые делают все эти жуткие вещи. Как так? Зачем? Что у них в головах? Чем больше я думаю об этом, тем больше я понимаю, что неравномерность развития человечества – это, наверное, одна из самых серьезных угроз для будущего любого из нас. Вот представьте, хоть девочки из Белгорода, хоть парни из Огайо, хоть джентльмены из Сасекса. <с> к сожалению, историю определяет, очень часто определяет, низшая величина разума. Неважно, как уютно у тебя дома и как здорово в твоем городе организованная система транспорта, не имеет значения, что в чем то районе все уважительны друг к другу и никто не держит дома ружье. Все это может сломаться в один день, пока в мире существует это чудовищное, слепое ощущение, мол, это у них там кошмары, и ужас, это они там, не люди, а с нами-то, цивилизованными и красивыми. Ничего плохого никогда не произойдет. Мы же не такие. Мы же люди. Как мы выяснили, деление на «мы» и «они» лежит в основе всех кровавых идеологий. Самое страшное, что мы всего лишь люди, и хорошо бы об этом не забывать. Это был подкаст Come Together, и я, Камила Лысинг. В следующий раз книга будет не такая тяжелая, я вам обещаю. Она будет скорее а, даже авантюрно-забавная, пожалуй, потому что одна книга смогла изменить сознание очень многих людей. Но мы об этом поговорим в следующем выпуске. Все свои мысли, пожалуйста, присылайте мне на почту или в личные сообщения. Мне очень приятно, когда вы что-то пишете. А если история вас действительно сильно впечатлила, пожалуйста, дайте послушать этот выпуск тем, в ком он может отозваться. Возможно, рядом с вами сейчас есть такие люди. Репост, личное сообщение или рекомендация друга от вас — это, пожалуй, единственный наш способ бороться с молчанием и невежеством. Да и к тому же, честно говоря, у меня ужасно поднимается настроение, когда я вижу ваши комментарии или новые оценки в Apple или сердечки в Яндекс Яндекс.Музыке. Это правда очень поддерживает. Дальше нас ждут еще более интересные книги. Скоро увидимся. Берегите себя. И не забывайте думать это сексуально.